Всем привет, с вами Черри, и это уже третья часть построек в Майнкрафте. Да и не просто постройки, я а строим целый город под названием Майнсруфт Сити. И сегодня за целую ночь я построил Очень странное сооружение. Это как бы. как бы ресторан, но как бы и нет. Ну в общем. Вот это. Это ресторан. Точнее, даже не ресторан, это более чем кафешка, я не знаю. В общем, давайте облетим, сейчас посмотрим. Вот. А сверху это жилой дом. Трехквартирный. Тут всего три квартиры в доме в этом, да. Вот, значит, здесь еда. Он так и называется, еда. Что ж, пройдемте внутрь. Тут у нас картина, тут э, лампы, и вода капает. я думаю, вы уже понимаете, почему. Вот такие вот тут э, столики, тут э, туалеты, да, кабинки туалетные. А вот тут у нас кухня, да, тут кухня. Значит, на кухне вы уже сами видите все, что есть. Тут э, ра, три холодильника. Это печки. это... Ну, вы поняли. И запасной выход. То есть, как черный ход. Тут как бы мусорки и тоже. Мусорки тоже. Ну, вот такие, ну, вы поняли. И идем наверх. Наверху, значит, три квартиры. Пожалуй, начнем вот с этой. Они все разные. Так, тут у нас туалет. Тут ванна. Вот почему капает. Точнее. Ну, это с другой ванной капает, но все же. А, вот так, значит, тут у нас кухонька такая. Холодильник, сундук, верстак, печки. Такая стойчка здесь. Сидеть, здесь диванчик, здесь столик, есть телек. Здесь книжные полки, типа комнатка, типа спать, здесь типа шкафчик. Вот. Тут вот такие типа люстры или. Ну вы поняли. Да, идем дальше. Ну, там еще, кстати, есть балкончик. Вот он. Вот. С видом на больничку. Ну или вот туда. Идем дальше. Дальше у нас вторая квартирка идет. Она тоже другая. В ней, кстати, место, не знаю, как вам, но мне кажется, что здесь место побольше будет. Значит, тут тоже такой же столик, такая же ванная. тоже телевизор, тоже диванчик, типа. Вот такой вот уже столик. Здесь вот такая кухня. То есть тут такой столик, где едят, тут верстак, 2-2 печки, холодильник, сундук. И еще комнатка. Где спать? То есть комнатка, тут телевизор, тут шкафчик, тут вот такая вот уже светила. Тут просто так. Просто. Так, и третья комната. Пропустил. <кхе> Здесь уже. Все как-то идет странно. Тут вот такая вот такой вот э, как же как же столб, в общем, вот такой столб. Вот такая небольшая кухня тоже здесь, вот тоже столик и вот тоже комнатка. Но уже большой телек здесь, также спать, также шкафчик, также вот э, здесь это единственная, кстати, квартира, в которой есть компьютер, ну, типа компьютер. Ну и э, все, там ничего нету, там такие же ванны и туалеты, они абсолютно все одинаковые и все. Она, кстати, по высоте такая же, как и полицейский участок. Ну тут еще наверху, в общем-то, эти. Но я думаю, вы знаете, что это? Тут вот антенна, тут э, это просто, ну просто это. Просто шахта, лифта, что нет, это я сам забыл, как это хрень называется. Ладно. Я уже третью ночь не сплю, поэтому я уже не помню, что да как. В общем. вот тут уже целых три постройки стоит, то есть дом с кафе, полицейский участок и больница. Кстати, прикольно тут жить. Если что, сразу сходил, поел, там, кто обидел в полицию или ударился в больницу. Ладно, с вами был Чели. Всем удачи, всем пока. Увидимся.